Всем привет! У меня новый проект, скоро близится день рождения одного хорошего человека, тренер по академической гребле, и нужно сделать подарок. В основном я друзьям делаю что-то своими руками, мне кажется, это намного приятнее получить подарок, сделанный своими руками. и но идеи-то заканчиваются. В этот раз я решила пойти в банк потому что идеи кончились. Точнее, не то, чтобы они кончились, и а хочется что-то такое полезное, запоминающееся и, в общем-то, любимое. Никогда не занималась моделингом. Я без понятия, как это делать. Так что это чистой воды эксперимент. Будем учиться на практике. Я хорошо подумала, распечатала себе схемки. Чтобы уж совсем не облажаться, я, конечно, понимаю, что реальные лодки будут, конечно же, отличаться. Потому что я не знаю тонкости, я вообще профан в этом деле. Вот. Но я распечатывала себе всякие картинки, чтобы четко видеть форму лодки. По дереву буду использовать. Какая-то у меня была старая дощечка, я даже не знаю, что это, но, скорее всего, по колкости и по текстуре это что-то типа сосны. Вот, посмотрим, как себя поведет. Если из этой дощечки будет плохо получаться, то возьму что-нибудь другое. Благо, дерева у меня полно. Мне просто понравился размер. Тут немного пилить, и как бы, ну, более-менее подходящее. Вот, ну, посмотрим, как себя поведет. Я уже сделала такую разметочку. Сейчас пойдем на лобзике, отпилим это все дело лишнее. И уже начну работать с ножами. В общем, чем попало. Что мудрить с веслами, вот нашла такие вот шпажечки. Так что у меня как раз ровно 8. Получается, да, ровно 8 весел. Вот. И мне еще надо определиться. Сейчас посчитаю в интернете, какой должна быть длина. Весла. Вот, это будет весла. Еще вот купила такую глину. Самозатвердевающую, причем. А, Какая-то супер легкая. С помощью нее буду делать банки и кроссовки. Отводы будут металлические. Ну, в общем, основную идею рассказала. Будем приступать. там посмотрим. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик рядом с подпиской, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. Всем хорошего дня и настроения. Пока!